Возвращаемся к нашему агрегату, собранному на базе электрической фрезы. Как видно на правом роторе фрезы, ножи установлены как положено, а на левой половине ножи перевернуты наоборот, в обратную сторону. Именно из-за этого левая половина фрезы не работала, ножи подводились к почве под большим углом и очень часто деформировались. Фреза с правильно установленными ножами будет легко проходить достаточно плотную почву уплотнительные манжеты роторных валов наверное не менялись с момента их установки на редуктор но и состояние этих манжет пока что неплохое для того чтобы устранить потекание трансмиссионного масла достаточно было подтянуть прижимную пружину на пару миллиметров за все время вращения роторов зубчатое колесо редуктора практически не получило видимого износа зубья колеса и шестерни правильной формы и не имеют больших следов выработки. А вот рычаг управлением желает все-таки быть лучше. Нетрудно определить, что все делалось на скорую руку и только на время пользования мотофрезой. Главный редуктор или редукторы хода выглядит не хуже, чем редуктор для фрезы. Шестерня храповой муфты включения редуктора резы располагается на валу винта червячного редуктора. Перемещается она свободно и без яданий. Правда, имеется незначительная выработка на храповых зубьях, но это скорее всего из-за медленного включения или недовключения муфты при работающем двигателе. Смазывание червячной передачи происходит за счет захвата смазывающего вещества зубьями шестерни из ванны редуктора. Смазка попадает на винт и распределяется по всей линии контактов звеньев. Возможно, что тут можно применить негрол, но для смазки червячной пары в редуктор заливалось трансмиссионное масло ТАТ-17, и мы поступили так же. Механизм включения привода колеса простой, но неудобен когда весь агрегат запускаем в работу. Нужно успеть включить ход на обе стороны, потом включить привод самой фрезы. Если какая-то возникнет остановка, то приходится отключать все в обратном порядке и только потом запускать двигатель. Иначе крути запуск, раскручивай шкив с утра до самой ночи, а двигатель не запустится. Интереснее было бы вместо предохранительной муфты как-то приспособить дистанционную муфту включения. К тому же еще установить вариатор, который позволил бы изменять частоту оборотов ротора фрезы и скорость передвижения всего агрегата. А еще удобнее было бы применить два отдельных редуктора для передачи вращения на фрезу и на ход. Больше всего времени потратили на изготовление рычага включения приводного вала фрезы. Требовалось, чтобы муфта включалась и отключалась быстро, свободно и легко. Применяли самую простую ножовку по металлу, напильник и электродуговую сварку. Из материала использовали трубки подходящего размера от очень старой металлической кровати и все, что подходило без дополнительной обработки. Дополнительный механизм должен удерживать рычаг в заданном положении и не позволять хруповику муфты самопроизвольно переключаться. К тому же управление переключением должно быть хоть немного удобным. Для пружины использовали проволоку, которая используется в качестве зонда в электротехнических гофрированных трубах из поливинилхлорида. В сборе дополнительный механизм должен легко устанавливаться и также легко сниматься. К тому же регулировка степени сжатия пружины должна осуществляться быстро и легко. Отключение приводного вала фрезы. Его включение происходит быстро и легко. Для удобного пользования к рычагу добавили короткую ручку. Так-то вот так. Много чего не сделали, но кое-что добавили к управлению роторами. Не стыдно возвращать будет аглигат владельцу, и скорее всего ему это понравится. Все трущиеся части собранного механизма смазываем с маской ЦАТИМ-201 смазываем мобильно. И хотелось бы как-то защитить все подвижные части хорошими пыльниками. Но пока это только вопрос как и чем. Крем? Не знаю о чем Не знаю о чем ты. Что такое телемидельтрямди? трямди? Да. Ну, спроси медведя. Ту медведя, мама тут садится. Поздно? Нет. После нанесения смазки все заработало легче и мягче. Осталось зашплинтовать шарниры в некоторых местах, чтобы ничего не развалилось. Mm. Она тут Отрегулировать сжатие пружины. Я тут сягла меня. Отпускай. Пускай. Ты не фото гигиенично. А там я <связывайся> сягла <связывай> сейчас. Не положи. Работает хорошо. Устраним потекание масла из понижающего редуктора и проверим агрегат с работающим двигателем.